Я это сделал, делюсь впечатлениями, возможно, вам это тоже пригодится. Всем привет! Как многие из вас поняли, сегодня речь пойдет не о недвижимости в городе Сочи. Кстати, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте нам поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего интересного в Инстаграм. Так вот, сегодня речь пойдет об эксперименте, который мы поставили над собой с моей... Супруга, это была инициатива Маши. В общем, мы на пять дней полностью отказались от еды. Я сейчас хочу с вами поделиться своими впечатлениями, что я чувствую. И, кстати, если вы прибегаете к таким детокс-программам, будет очень интересно от вас получить обратную связь в комментариях, как вы это делаете, как часто вы это делаете, что вы испытываете, хочется ли вам при этом кушать, потому что у меня сегодня пятый день. И вечером кушать хотелось очень сильно. Маша уже эту программу прошла. У меня сегодня пятый день. Значит, мы полностью отказались от еды. Мы пили только соки. У Маши программка была чуть посложнее. У меня... Ну, так получилось, что мы в разных магазинах заказывали продукт. У меня, видите, мюсли. Первый я уже съел. Раз, два, три, четыре, пять. И вечерний просто на ночь водичка. Состав каждый день абсолютно разный. То есть вы пьете только соки. В промежутках пьете очень много воды. Поэтому я с собой брал обязательно термос с чаем. Без сахара. Туда добавлял лимон. Значит, омега-3. Обязательно потом мне понравилась вот такая штуковина. Серия «Красная поляна». Это кедровая сила, улучшенная форма. В общем, очень хороший состав. Всякие витамины. И минералы вот возможно они мне придавали определенный заряд энергии при этом я активно занимаюсь спортом в понедельник среда пятница у меня занятие йогой в 7 утра сейчас я занимаюсь в зале а летом на набережной а в остальные дни у меня утренняя пробежка с моей собакой долькой так вот казалось бы ты не кушаешь, пьешь только соки, ты тратишь очень много энергии, но при этом у меня не было никакой слабости. Давление у меня всегда было повышенное, сейчас оно в норме, реально. 120 на 80. Я похудел на 3 килограмма, на самом деле задачи похудеть не было. Просто хотелось немного разгрузить свой организм, почистить там маршлаков и так далее. Ну, такой некий эксперимент. Вот. В общем, я его выдержал и хочу от вас получить обратную связь. Пользуетесь ли вы такими детокс? программами, что вы испытываете и так далее. Ну а мы с моим котиком попросим вас поставить лайк за выдержку. И многие из вас просили показать ремонт моей квартиры, постараюсь в ближайшее время это сделать. Честно говоря, есть определенные нюансы, но это совсем другая история. И еще в моем доме, где я проживаю, сейчас есть на продажу три квартиры. Кому интересно, звоните, пишите. В общем, я на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.